Включаем! В эфире специальный выпуск закрытой программы Туши... Не-не-не, тушите не-не, а, наоборот, включайте зайца! Ой, смесно, очень смешно, очень смешно. Тусите свет. Ужастое!